Всем хэшки, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн. Мы продолжаем с вами проходить Resident Evil 4 ремейк. И у нас 13 глава. Леон встретил Аду. Которая, естественно, как обычно, нам помогла. И сейчас мы уже вместе с Адой двигаемся в путь для того, чтобы спасать Эшли. О, бля, и наша любимая женщина, конечно же, за рулем. Ах, какие они сладенькие. Это просто пипец. Вы только посмотрите, как она с ним Хочешь заигрывает. что-то сказать, да? Хочу спросить. Но вряд ли получу прямой ответ. А я на за, я Прогнитесь. просто невероятная После катастрофы Мир стал другим Хочешь спасти одну душу, Евницоди И я стал другим Ты? Она улыбается? Леон Скотт Кеннеди Ты все такой же Тебе только кажется Ох, ни хера себе там. Тогда Я уже и забыл про это, про лабораторию. Ты другая, ада. Или опять используешь меня? Сам как думаешь? Конечно, использует. Мы на месте. Думать, вредно ли он. До встречи. Как обычно, она нас опротянула. Вот так всегда. О, да. Любимая роковая женщина просто. Максимально любимая роковая женщина. Глава 13. С ханигом связь есть. Следуйте за Эшли. Карта обновлена. А с этой стороны ничего нету? Чтобы мы просто ничего не упустили. Но Краузер вышел где-то здесь Краузер вышел где-то здесь Соответственно, мы будем уже двигаться на завод Да, вот это ты только посмотри Какие масштабы Ну да, здравствуйте Я, я ваша тетя А, не с арбалетами блин, Я уже думал, вы хоть с пушками Слушай. будете Вот Ладно, вот эта пушка меня смущает Вот это вот, видите? О, -о, -о Блэд. Что там? Прожекторы. Опасно. Ну, когда нам было легко, поэтому мы пойдем на пролом. Эшли. Эшли, ты думаешь, она тебя слышит? Она себя не всегда может услышать. Заметили, мы можем сразу пройти к ним, а можем побегать немножко по пещере. Ух, бля, Вот это опасно. Его же можно как-то вырубить? Я думаю, что можно. Что здесь есть? опа па па па па па Ящички. После, того, после замеса, который у нас был с Алазаром, нам нужны любые доступные ресурсы. Кстати, вообще, что у нас есть? Бля, лучше бы я сюда не заглядывал С таким даже в магазин не сходишь Стыдно ли он Стыдно должно быть Так, смотрим, что в том углу удальнем О. У меня есть новинки, чуж... Привет В есть очень редкие вещи, чужак Бархатистый самоцвет не все можно купить за Карта сокровищ остров А у меня Чем нет шинели Кубическое устройства можно продать Нам румяна можно продать улучшить это конечно хорошо дело. так а вот и он блядь. а вот и киллер все, что есть перед тобой все я про я прод... Блядь. Ну, ну ну почему он сейчас появился когда у меня нет денег Продавай бабочку О, Куплю по высокой цене Так, купить Если честно, другого оружия тебе и не нужно Другого оружия мне не нужно, потому что это просто Это будет такой Запасаешься просто... пока можешь? Берегите а, свои задницы чем приходи... О да В быстрый доступ Так, он на четвертый будет В любое время а какие патроны для него? Наверное, это вот эти будут. Патроны для Левелера. Ну, мы проверим. Так, его я улучшить могу? Шанс критического попадания в 5 раз. Сила 20. Сила 4. Сила 10. Сила 20 с выстрела. Ну, ладно. Так, ну, тратить я его, конечно же, не буду. Я же не идиот. Так, грубай. Теперь можно пройти. Ай, можно здесь спрыгнуть, пожалуйста? О, отлично, не надо оббегать большой круг. Так, я уже вижу дружочка-пирожочка. Ты там на своих подкрадулях, даже не подходи ко мне Что там? Кохедло, Кохедло! Кохедло, Кохедло! Тихонько Вот плохо, что у меня нет глушителя Так, подожди, подожди, подожди, подожди Если я выстрелю, он меня сразу услышит О, браслет это хорошее дело Тихо Тихо, тихо, тихо Сюда, нахуй Так, лежи, отдыхай опа па па па па па па па Главное, чтобы не спалили на Блять, у него огнемет и пулемет а зачем он патроны тратить еблан касски блять слать оттуда у меня для быка есть есть есть моя колотушечка Ох ты сука дурная блять Это он-то по мне стреляет? Бля, я же не заблокировал. Подожди. Тихонько. Ну, нахуй. Сюда. Где там этот кусок говна? Как тебе такое, сука? Сука Больно? Да ты, тварь Издеваешься надо... Ой, как его разорвало просто Хорошо, ладно, патронов было жалко, но куда было деваться Тихонько, тихонько, сейчас разбираемся с ними, разбираемся и пошел Выключай А, он еще жив Замечательно А ты почему здесь стоишь? Ну-ка, упал Всех перебили Всех перебили, всем разбомбили бошки, разбомбили бошки Ладно, я думал они меня сейчас угандошат, но, увы И ах Идете нах... А -а -а. Ладно, это что-то у меня юморочек, блядь, какой-то проснулся хороший. Если я пройду возле этой штуки, она меня просто спилит к херам. А можно как-то наверх забраться? Вон туда. Как туда забраться? Как забраться наверх? Может здесь с этой стороны есть лестница какая-нибудь? Да есть я запрыгнул а я не могу запрыгнуть блин так это не серьезно а здесь сверху могу перепрыгнуть просто попробовать а нет не могу понял хорошо наверх никак Наверх никак, тогда будем дальше следовать базу Вот это они, конечно, все себе тут понаставили Ребятуля ебаный сыр Здесь только вокруг обходись Да, здесь только вокруг О, смотри Писеты. сеты это дело хорошее Убирай свою шарманку отсюда Я не знаю, сейчас стало лучше или нет Но лично мне показалось, что кто-то шел Либо просто показалось Сколько пороха есть? Я так понимаю, это патроны для левалера правильно? Не хватает немножко М -м Ну, можно использовать, в принципе Максимальный уровень здоровья Плюс я полностью восстановился Хорошо Продолжаем путешествие. Ну, вот это свиноголовый, конечно. Подожди, а куда мне идти тогда? А как я пройду? Зашибись. А я в окно не могу залезть? А почему я не могу в окно залезть? Потому что он слишком высоко для твоего роста, блять Так, а там я как пройду? Там же лестница Что за дерьмо? Это шутка такая? Или что это? Может, если я успею просто проскочить? Или не успею. Давай попробуем. Вот то, что происходит сейчас, это полная херня. Ладно, я тоже хуйню сделал. А, я понял, кажется, что надо было сделать. Бля, вы издеваетесь? А, твой друг не успел Так, эту сцену можно пропустить Тихонько Ой, блядь Ой, блядь Горю! Твою маковку Да больно Ещё дебил в каски своей, блядь. Кого ты там отталкиваешь? Себя оттолкни. Так, давай я отойду. О, смотри, я здесь сундук не залутал. Жемчужный браслет. Что с лицом? Кохедло, кохедло. Кохедло, кохедло. Кохедло, мучачос, начос, горбачос. Сюда... Свинохер Су... Сю... Суки Ой, он мне как-то мне с ноги дал <тит> Тихо Минус два На нахуй Исчез, блять Фокус-фокус, видел? Вот ты, бля, мразь. Гори, гори, гори, ясно, чтобы не погасло, сука. Я ж правильно попал, нет? Вот теперь правильно. Так, хорошо, теперь можно использовать хилку. Я смогу обойти здесь. Правильно? Тогда мне нужно вот эту поднять наверх. Подожди. Давай наверх. Мы вот эту сейчас поднимем наверх. А, ну да. Кстати, все правильно. Эту сюда. Теперь смотри. Я прыгаю вниз. В этот раз я, кстати, очень как-то быстро с ними справился. Тут больше ничего нету? Так, здесь ящичек. Вот это вот херовая, конечно, тема, что мне пришлось переигрывать такой огромный кусок. Максимально просто. Эту сюда. Теперь эту мы перенаправляем сюда. Главное, чтобы я все залутал. Теперь возвращаемся назад. Лазим здесь Заходим сюда И выходим здесь Все, кохедло, кохедло Что это, патроны? Нет, это просто кирпич Вот это эти суки мне дали, конечно, прикурить Хорошо, это было, это было Не так уж и легко Так, ну что-то теперь В этот раз как-то маловато Ресурсов Верх Вверх, вверх. ну вот это свиноголовый Блять, последний патрон Тихо Куда ты там мутировать собрался? Я же сказал, не трогай мать А как тебе такое? Хрен в бронежилете Ну давай, давай Да нет, ну в смысле. Он умер. Сука, он меня тошнит. Патроны. Сюда. Хорошо, когда в запасе есть дробовик. Ты такой достаешь волыну свою. И объясняешь Кукарачи, что он не прав. Бля, дедуля, ты бы оделся, на улице нынче холодно. Угомонился. Больше не вставай. Умница, дочка. А мы с той стороны были. А вот нельзя было через сетку просто прыгнуть, блядь, перерезать ее, перебить. Я не знаю, что угодно можно было сделать, но не, не обходить вот такой огромный круг, блин, и не мучиться. Ой, Леон, совсем себя не ценишь. О, там какой-то дядя с огнеметом. ха ха ха Ну, как говорится, на нет и сюда нет. Лутать, лутать, лутать, лутать, все, лутать, все, лутать, все писеты, все мои писеты. Блин, я был уверен, что он меня заметил. Ну. Но... <звы> Что-то у него пошло не так Сам ты пиздалис. Вы слышали, что он сказал? Пиздолис Оба Здравствуйте, молодой член-человек Нож, кстати, сломался почти Там еще один какой-то муча сначи грязь стоит О, я слышу там прям армию Армию уебков Сам ты такое слово нехорошее Стоп, это что, вентиль? А, это бетономешалка А как они все это выстроили? А, я был с той стороны а, Здорово, шахтер Шлеп А че он там высматривал? Меня что ли высматривал? А я уже здесь, зая Меня там высматривать не надо Ишь ты какой крепыш Бля, Я вот не понимаю, ли он хоть раз в отпуск нормально сгоняет? Похоже, что никогда. Ой-ой-ой, смотри, что могу сделать. И что здесь у нас? Котик! Ну, рысь. Неважно, будет котик. подожди, что я могу в него поставить? О-о-о-о-о-о-о! 21 тысяча стоит денег. А это 12 тысяч. Ну, типа мелочь, но все равно приятно. А, я уже эти ключи не могу использовать. Надо будет продать. Они услышали взрыв? О, желтая трава. Желтая трава это пипец полезная вещь. Как оказалось. Как оказалось. Так, ничего сделать не могу. <м gospel> Ой, ебать, вот это я зашел. Подожди, подожди, подожди. Стоп, у меня еще одна есть хлопушка, блядь, веселая. А-а-а-а-а. А ты, блядь, падать собираешься, нет? Членистоногое Те, создание. где это там. Ракетница. В смысле? А Сам ты. Пизда Муэрто. Один. Все, гуляй. Нифига себе, они меня обзывают. Лови Стоп. Стоп, по ногам, по ногам. Вот это хорошо было. По ногам. Хорошо, это было хорошо. Ой-ой-ой, вентилятор, вентилятор, вентилятор. Хорошо, это было хорошо. Подожди, подожди. У тебя шляпа слетела, друг. Все, давай. Нюхай бебру. Ух, нужны патроны, нужно много-много патронов. Мне кажется, эта серия будет насыщенная очень. Да, елки палки то блядь, вы никак не успокоитесь. Вкусно было, да? Тебе понравилось? Идите сюда оба. Ух, блядь, по всей округе расплевало. Так, а я могу собрать то, что с них насыпало? Потому что мне надо собрать то, что с них насыпало. А, так мне по факту сюда. Так, а я мог пройти что-то там посмотреть. Подожди. А тут еще и ящик. Что? Патроны для пистолета. Супер. Патроны для пистолета на земле не валяются. Хорошо. Патроны для пистолета забрали-собрали. Сколько пороха? Хорош. Блядь, нету материалов я страдаю рыгаю просто что такое ну а то есть я здесь ради сундучка понял и на этом кстати спасибо 300 писетов тоже на дороге не валяются правильно правильно а можно сохранение когда последний раз у меня было сохранение я даже не помню мне кажется, где-то здесь сейчас будет сейф-зона. Ну, должна быть. Держать тут. Бля, нихеровый у них тут склад, если честно, всяких контейнеров и прочего дерьма. О! Янтропоредо! трапоредо, Муча, честно, на час Хуана Скарлитас в рот давато от Сасатос. А если я ему в ракетницу выстрелил? Блядь, надо только попасть сначала Ух! Подожди Ой, нихера нету, нихера нету, ребятушки Стоять, стоять, стоять По ногам? Да в смысле, по ногам! Shit. Ко хедло, кохедло! Перезаряжай! Под пистолет перезаряжай! Блять, там вертолет, вертолет блять! Сука! Как меня вот эти вот раздражают куски говна? Почему твоя граната не взрывается? Ну все, минус наш Я просрал патроны Мог все сделать проще, нежнее, красивше И не было бы такой бляской возни Ай, Данила, ну что ты, как всегда О, сундучело Элегантная корона Понял Слышите мудилу? Здарова, Салазар. 10 из 16. Тут больше ничего нету Не, Леон, нас сюда не пусть. Ой, патроны для револьвера. Хорошо, перезаряжай. О, ну это имба патроны. Согласитесь, это просто имбище. Видимо, тут пройти не получится. Надо ну да. Другой путь. А когда-то было иначе? Мы только в обходные ходим. Мы по прямой. Ох, уж эти, сука. Так, ну тут нужна десятка для винтовки. Но винтовка бы мне пригодилась, на самом деле. Ладно, мы всегда можем создать. Сейчас пока лезть не будем. Нам нужен фаркрасный прицел. Ага, -а -а, ты думал, я тебя не замечу? Ты думал, я тебя не замечу? А при ним взорвалась бы сейчас. Вот это я угорал бы просто максимально. Ура! Сейв-зона. Я думал, я уже не дождусь. Это она где? Я же слышу, как тилкает. А где растяжка? Не здесь. Я слышу как тифка и раска... растяжка Понятное дело закрыто за есть? А, сверху может? Так, но уже ближе Главное, что сохранение было Все остальное меня уже мало интересует Да нет, ну. Не вставай, пожалуйста. Зарежу. О, можно их шкафчики залутать? Патроны для дробовика. Еще патроны для дробовика. Хорошо, уже лучше. Так, но ну, я не все осмотрел, мне кажется, с той стороны. Дверь открыта. А, так они меня должны были в камерку видеть. Как-то вы, ребятки, слабо реагируете на все происходящее вокруг вас. Разминируем? Или она нам лицо разминирует сейчас? Чудесно. Нет, я дробовик... Это, я этот тратить не хочу. Сохраняйся. О, остров. Вот зачем краузер? Если так думать, похитил Эшли. Эшли, Эшли! А Эшли. вот мы ее опять Очнись. нашли. Черт. Держись. Ну что, Леон, ты готов? Эшли. Так они меня пока не видят, да? Хуёво быть вами с таким зрением. А свинину я могу зарезать также, Или это бык? Понял. Чё с лицом, лошадь? С вот это я его оперативно расколотил. Подожди, так а нам плохенько. Тут мы уже можем только сэшли забраться А вот и ключ А нет, стоп И карт. А где взять карту? М -м -м. Лестница Где-то должна быть карта у кого-то по другому никак но либо сейчас будем краузера бить о зеленая трава это хорошо создать и смесь трех трав так для револьвера еще три штучки но это потому что сильно по-другому никак конька Тихо. Бэм, я так ждал, когда я снова смогу сделать проник на деде. Деда, жалко. Теперь давайте мы сначала весь хвост-блок разъебем. Вот это ты, сука! Подожди. Сюда! Сюда! Теперь твоя очередь Этот же не встал? Ты прикалываешься или что? Я ему ногу оторвал Бля, я дед, деду ногу оторвал Здесь что-нибудь есть? Это что там с ним произошло? Что здесь? Патроны для винтовки Хорошо А, или это он попытался встать, но лопнул. Эх, ну внучочек, дурачочек. Не так ты говоришь, дядя Федор? Ешь хлеб, блять. Надо хлеб есть по-другому. Ой, это хорошо, это хорошо. Так, лутать надо все, потому что мне кажется, сейчас что-то будет. У меня такое ощущение, что вокруг кто-то копошится постоянно. Ну, мне в резиденте втором мало было беготни по кухне и прочей хуйне. Так игра решила мне здесь подкинуть. Так, что там? Непонятно. Крыска. Эх, жалко. Я надеялся, сработает скрипт. Так, бархатистый самоцвет, тоже хорошо. Ну, сработает скрипт какой-то... Ты чё долбоёб, залезь обратно. Исета, давай сюда. О, окунь. Привет, как же я рад тебя видеть, ты себе просто, блять, не представляешь, друг мой. И сохраняшку. Ну это сто процентов сейчас будет боссфайт. правильно? Так, что я могу продать? Я могу сначала сделать Браслет, браслет, ключ Ну, может пока не будем корону продавать с рысью Спасибо. Нож отремонтировать Броню отремонтировать Без этого никак Улучшение HF-кейса. Да мне некуда ложить. Ракетница, вот нормальная тема. У меня все тебя, без суммы Материалы. Больше, не Верно? Так, улучшить. Увеличить еще больше силу, да? За ножом надо это. Я вот так пока сделаю. Все, как ты. в любое время. Спасибо, друг. Так, ну что, мы двигаемся? Ну что, Краузер, ты где? Бля, я был уверен, что здесь сейчас будет Краузер. А там еще морозильник, секционная. Так, здесь тоже нужен ключ. Ну, пиздец. Что-то я волнуюсь. Давай сначала в морозильник. Так, здесь тоже нужен ключ. Или вердуга будут. Блять, регенераторы нет. Только не регенераторы, пожалуйста. Против них пипец, как сложно сражаться. А регенератор с, ко с колышками И отовсюду торчащими Называется Iron Maiden Она Железная дева, кстати, очень прикольно звучит, звучит Ой, начался хоррор Куда ты там убежал, дружище? Да-да Свет пошел. А куда он убежал? Он же в эту сторону пошел. Дежурный патологоанатом Эрнеста Муньес Рейес. Начальник отдела одобрил вашу заявку на получение ключ-карты. Отнесите вашу ключ-карту первого уровня секционной, Следующие. А, дайте инструкции на следующей странице. Чтобы получить второй уровень допуска, перезапишите карту с помощью машины-морозильщика. Чтобы получить третий уровень доступа, перезапишите карту с помощью машины в инкубационной лаборатории. Заебись. Сначала нужно получить ключ-карту первого уровня. Смотри. Не нахуй, я туда не пойду. Он меня опять будет пугать, я не хочу. Так, лечебный спрей, это хорошо. Что-нибудь еще можно? Порох, красный берил. Ну где ты, регенератор? Я тебя жду. Ладно, я понимаю, что он не вылезет, пока я не вылезу. Правильно? Ну пошли. А, Нет. Морозильник. А у меня есть ключ-карта первого уровня? У меня нету ключ-карты первого уровня. Где мне ее взять-то? А, ключ-карта. Ну, через секционы. Так там же дверь закрыта, нет? Или уже открыто? А -а -а. Блять, и что делать? Вот так, наверное. Ну, вот так о, а во, как открыть электронный замок? Все отлично ебать. Вы видите, что я вижу? Боже. Что за эксперименты они тут проводят? Это просто пиздец. Я называю регенератор. Ну вот она, улучшенная форма жизни. Зачем в тело с помощью биосенсорного прицела я могу подтвердить, что паразит становятся своего рода органами носителя. Будто у него ни одно сердце, а несколько. Мое новое творение является по сути бессмертным. Даже доктор Франкеншин пожал бы мне руку в знак уважения. Решил рассказать о самом достижении одному из коллег. Этот напущенного блюда каш побелел. Тут же кинулся что-то строчить в блокноте. Мне подумал, что он выражает свое восхищение. Но вместо этого наглядца решил предупредить меня о потенциальной угрозе. Тупица. У меня все под контролем. Подопытный впал в бусты и сбежал из криокамеры. Выходит, я и правда тупица. Да, блядь. Как же я ненавижу с регенераторами... Это регенератор. Ох, сука! Нет, это не все сердца! Бля, я просто на удачу попал. Сбежал-то один, но потом их будет несколько. И там будет ключ у одного из них в брюхе, бля. Это просто вообще бе бред полный. Надо включить свет. Да в смысле? Я, разве, не включил свет? А, перенаправить электроэнергию. Ну хорошо, давай перенаправим электроэнергию. Не здесь, вот здесь. Пошла жара. Не люблю беготню вот эту. Туда пойди, там пойди, там посмотри, это сделай, то сделай, третий сделай. Блять, морозильник. Там же сейчас эти дебилоиды будут стоять. Нет, это не тот морозильник. Фу, хорошо. Сука, опять загадки. Сколько мне надо таких? Нет, нихера. А, все Что-то я сильно перезадумался блин. Ох, пизда Нашел пистолет-пулемет еще один Замечательно Прямо с первой части Ну, давайте здесь его оставим Порядочек наведем Можно окуня съесть ну или пока не нужно. Что здесь? Порох, порох это хорошо. Ну давай, делай мне ключ карту. Да нет, ну ебаный сыр. Если ты охуел Мне пизда Потому что я не ебу где у него сердца Я просто наугад сейчас опять попал В который раз Мне нужно купить прицел Мне нужно к торговцу А мне кажется, я буду без прицела бегать Потому что прицел стоит денег Посмотри. Правильно? Привет Я продаю много отличных товаров, чужак Мощный общественный прицел с тремя степенями Стык, увеличения. Ну, это лови, просто степень увеличения. Делаешь, старость, не mm -hmm. Так. Короче, надо продавать и не дурить а себе. Голову. Привет. Итак, чем я могу тебе помочь? О -о -о. Куплю по высокой М -м -м -м. цене. твою оружие в надежных руках. Я все сделаю. Блять, где мне взять сука прицел, я не понимаю. есть перед тобой видимо что я должен найти его но это блядь, бред я мнению не, не патронов не хватит вообще ничего давай для для чего для пп наверное, сделаем будем пузо расстреливать больше ничего не остается да вот этот. Возьми, пожалуйста, ключ. Нет. Спасибо. Там же было написано. Инфракрасный прицел. Блядь, где его взять? Инфракрасный прицел. Потому что так против регенератора очень сложно. Я не, я не справлюсь. ни разу не справлюсь. А если он еще просто будет где-нибудь ходить? Так, ладно. это то умалишенный, блять. Так, там громило. Sec, stuff. Кокедло, кокедло. Бим, берем. Так, ты отдыхай. И того же туда же. Того же туда же, дедуля. Прости, прости, дедуля, дедуля, сладенький, дедуля, молоденький, прости, пожалуйста. Не я такой, жизнь такая. Так, хорошо. Блядь, нет, вот она инкубационная лаборатория Пиздец Че делать? Блять. Или это не здесь? Нет, вон она Сюда Давай на скат поставим, не знаю, может так лучше будет Подожди, там написано масштаб 1, альт А, это аль просто приближение, ну нет Ну да, это, это лаборатория, у одного из них ключ-карта внутри лежит Пиздец Ну мне пиздец там нужна ключ-карта третьего уровня доступа. А я могу ее сделать только тут. Перезаписывающий терминал. Конечно, конечно, конечно. Так. Ручная граната. А вот он. Биосенсорный прицел. Блять, спасибо тебе большое. Чтобы... Так, подождите, я дайте его установлю быстро. О, да. Вон сердца в них. А что делать? Правильно? Смотри, где разводной ключ. Вон в ублюдке, блять, лежит. В из вас что-то есть Богатый внутренний мир Но я не поленюсь Если у вас что-то есть интересное Воняешь Блять, не пугай меня так больше, пожалуйста Так, этот есть. А, он бежит. Так, Александрид, ну короче, просто сокровищно утали. Спасибо большое, что было так просто. О, просто ебанешься. что блядь по хедло на блять взрывную хлопушку тебе в ухо вышел блять из моей комнаты а вот этот ты мразь. Тихо. Успел. Подожди, подожди, друг. Подожди сейчас. Жопу отстрелил ему Ну что не ожидали мрази Вот такого вот исхода событий и развития А я вот такой вот мужчина Подожди блять Там патроны были И трава Я все собрал да? Я все собрал. Так, на Q это разворот быстро. Так, я надеюсь, сейчас без боссов будет. Это что? Эшли спрятать? Давай, открывай. Я думаю, сейчас глава закончится. Мы Эшли спасем Эшли Надо ввести ингибитор быстрее один ингибитор сразу видно симптомы прошли ну не все но с большого атака швены черные были все будет хорошо вот эта серия да 55 минут охереть просто ой блять Патроны есть, нормально, все, я, я пособирал. Ну что, мои дорогие, 13 глава закончена. Она была очень интересная, насыщена и относительно тяжелая, потому что регенераторов пипец ненавижу. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями в комментариях. Всем желаю крепчайшего здоровья, не болейте, берегите себя. До скорых встреч и всем пока.